Привет, меня зовут Мария, и я хочу вас пригласить в место, которое идеально для всех, идеально своим временем и комфортом. Это комплекс апартаментов Мята от группы компании МИЦ. Поехали! Сити-комплекс Мята – это 22-этажное здание бизнес-класса в самом сердце Большого Сити. 520 апартаментов от 23 до 103 квадратных метров, более 20 планировочных решений, эксклюзивные форматы, безупречное качество и сервис. Паркинг в Мяти расположен на минус первом этаже. Здесь 72 машины места. От ваших апартаментов до вашей машины не более минуты на комфортном лифте. Грузопассажирские лифты фирмы Otis – это эстетика, безопасность и надежность. В сети комплексе «Мята» вы тратите время только на то, что действительно важно. Обо всем остальном позаботятся за вас. Круглосуточный сервис «Консьерж» решит любые задачи с высочайшим вниманием к деталям: Прием корреспонденции, бронирование столов, билеты услуги профессионального переводчика, курьерская доставка, заказ такси, планирование встреч и многое другое. Мята – это место для тех, кто привык жить в ритме и все успевать. На первом этаже расположена собственная инфраструктура. Здесь появятся кафе, пекарни, магазины и другие круглосуточные сервисные службы. Работать можно, не выезжая за пределы сити-комплекса. Уникальные форматы двухуровневых апартаментов позволят обустроить приватный рабочий кабинет прямо дома. Расположение сити-комплекса Мята в перспективном районе Большого Сити уникально пяти минутах деловое сердце столицы – Москва-Сити, крупные магистрали, действующие станции метро, многочисленные рестораны, кинотеатры и торговые центры, занятия спортом в лучших фитнес-клубах Москвы или неспешный отдых в Серебряном Бару – только вы решаете, каким будет ваш день. Лучшее место для жизни – то, где вы окружены заботой и чувствуете себя в безопасности. Технологии «Умного дома» и круглосуточное видеонаблюдение в общественных пространствах обеспечат вам комфорт и уверенность. Наслаждайтесь каждым мгновением, которое вы проводите дома. Мята – это планировки на любой вкус, предчистовая отделка и возможность объединения апартаментов. Здесь легко создавать свое уникальное пространство. Панорамное остекление, высокие потолки, двухуровневые апартаменты и лоты с отдельным входом. А на 22 этаже – апартаменты с собственной террасой. Мята – это место для бизнеса и для жизни. Ваш уголок комфорта и спокойствия в деловом сердце столицы.